Главная страница сайта. Здесь вы можете выбрать нужную группу слов для изучения по темам. Регистрация на сайте открывает доступ к новым возможностям. Выбрав нужную тему, запускаем тест. Суть теста заключается в составлении пар русских и английских слов. При неправильном выборе слово попадает в коллекцию ошибок. После работы с тестом можно сохранить коллекцию в историю, доступ к которой открывается при регистрации на сайте. Сохраненная история поможет следить за своими успехами, работать над ошибками, самостоятельно создавать тесты, включит реактивную методику запоминания. Еще одна серия тестов на грамматику. Из набора слов нужно составить правильное предложение на английском языке.